Начальник отдел, полза пользователь, снова хозяйство, но, округа, значит, ну, как сказать, с 1977 года был период, когда я два года жил у вас здесь в Пирогово, если возле, помните, наверное, деревянный домик такой был, около магазинчика, так что территорию я вас как, бы, как бы знаю. С учетом того, что я больше 10 лет уже работаю, до этого работал курировал строительство, сейчас экология. Значит, если у вас какие-то вопросы есть, я готов к вам ответить. Если можно, только как-то вот по существу, там, ну, более аргументированно. Я Давайте я по существу задам. То есть вот мы неоднократно пишем жалобы в министерство экологии, вирус-потребнадзор. Последние жалобы наши были в прокуратуру природоохранную. То есть как бы о том, что приложи все ваши... А? Максиму, да. а, ну, Максиму о том, что мы предложили все документы, которые у нас были, все отписки, потому что по-другому это назвать а нельзя. Вы копии, да, а копии я вам все предоставлю, готова То есть, понимаете, с тем, что вот происходит в нашем поселке, мы просто на данный момент подвергаемся выбросами с фабрики Пролетарская победа. На данный момент, то есть как бы никакая из одна, из организаций, должна охранять есть, природу, да, то есть и вообще следить за здоровьем, следить за фабрикой, то есть никто функции не выполняет. То есть нас травит такие выбросы, происходят. До все было просто правление прокуратуры. Значит, значит все. Ну, по, по выбросам. Значит, у меня нет руках заключения. Нет, нет. Давайте так. Либо мы отключим. Давайте. Я понимаю. один вас много. Давайте будем кричать. Значит, есть лабораторное заключение независимой лаборатории, которая выиграла по корку. Еще раз повторяю. Лаборатория не мытищенская. Значит, можно э, помнить? Нет, знаете, в связи в связи с, с аукционами теперь может, до, вот в прошлом году у вас здесь замеры делала Саратовская. Значит, могу сказать следующее. В этом году я дважды с ними выезжал. Один раз рано утром и один раз около двух ночи. Так что значит, есть заключение? Значит, согласно этого заключения... Кали? Да. Да. Да. Да. Да. Да. да, да. Значит, и норм выбросы снизились по сравнению с 2014 годом да. в два да. раза. Да. А, так да. ведь снизили, а значит, сбыло. простите. Простите, да. значит, вы, вы готовы в 2 часа ночи выходить? Да, конечно, это будет. Как же Значит, теперь... Значит, читаем закон о муниципальной службе. Значит, ситуация следующая. Муниципальный служащий должен работать только в строго определенное время. Значит, все, кто сотрудники у нас выезжает в нерабочее время, это их личное уже время. Значит, и в не предусмотрено, что мы имеем право, допустим, выезжать ночью. Значит, а, значит, а, а мы ночью не тихо, должны дышать? Тихо, тихо, тихо. Давай, сейчас, сейчас, давайте, по давайте по порядку. <ква> Есть, значит... Да. Простите, щитовидка они от этого не летят. Они щитовидцы... Вы матерям вы... А тёп, вы, я тёп, могу, тёп, а раз мы уезжаем? Два раза? Я два... Нет, всего было... Значит, семь замеров по два в каждой, в каждой точке. Все четырнадцать точек. Часть, выезжают на замеры, делают замеру, mm -hmm. все отлично, действительно, по конкурсу происходит это. Составляется акт, по которому нет предельно допустимых дом. Потом э, замеряющая организация уезжает и начинает обратно производиться. Все включается. Все включается. Вот все если включается. бы если замеры приезжали давайте, тогда, давайте, когда действительно давайте, давайте жители, Значит, тогда было бы Простите, как вас зовут Именно? Сергей Сергей, Тумов, Сергей Значит, смотрите, ситуация следующая. С учетом того, почему ночью? Подождите, вот дайте я расскажу. Значит, делать в четырех точках. Значит, когда мы, было жалобы очень много по этищем по поворовому дрону. Это в районе Стрельбища Динамо, и вот, вот этот микрорайон, Дениске база и два асфальтовых завода. Значит, мы с ними договорились, что на определенный день, после этого, э, доблестные наши люди, блогеры, выложили, что сегодня в ночь мы выезжаем. Значит, жители, которые мы течь, они не вышли. Перенесли с это, говорим, давайте так, вы не выкладывайте, мы едем с вами в другое место. Значит, у лаборатории есть договоренность в определенный какой-то день. Мы за 2-3 дня должны с ними это само определить само время. Вот здесь возникает вот этот у по документам, вы действительно. Мы о этому говорим. Вот сейчас <скак> мы замечательно. Говорит, я его не слышу. Mm -mm. Ну, как Почему нет? Да. Частная какая-то mm -hmm. Значит, Значит, смотрите, mm -hmm. мы замеры делали в границах застройки. для того, чтобы делать замеры на предприятии, еще раз говорю, предприятие должно получить официальное уведомление не, не позднее, чем за три дня. Подскажите, это законом прописано. Вот скажите тогда, пожалуйста, как решить, вот наносите нашу, нашу задачу. Они делают выбросы, вот когда выбросами? вы не приезжаете. То есть, как вот с вашей точки зрения, как действительно добиться того, чтобы в, тогда, когда есть вот эти выбросы, сделать замеру. То есть как это Понимаете? Дома здесь вообще построены. Подождите секундочку, это не сейчас Есть такое понятие, как санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона разрабатывается... Подождите секундочку. Санитарно-защитная зона рассчитывается из условия застройки этажности и предприятий, которые там находятся. Значит, фабрика существует давно. Значит, те предприятия, которые там осуществляют хозяйственную деятельность, и само, за исключением там одного в настоящее время, имеют разрешительную документацию. Значит, с учетом отсутствия муниципального контроля... Значит, затребовать какую-то дополнительную документацию никто не имеет права. Значит, Почему? любая, потому что, извините, закон у нас такой. Если мы у них требуем разрешительную документацию, это считается камеральная проверка. Кам... Подождите секундочку. А Я, Я вам задал конкретный камера. вопрос. А не а да, сейчас уже живем. Они не полное право. Значит, только, только, значит, вне плана проверка, только с разрешения президента, либо премьера. Значит, следующее. Вы нас посылаете <свист> на подождите, канал, подождите, да? подождите, Девушка, вы, вы, вы выслушайте сначала. Вы, я ч... не хочу слушать, Значит, я хочу жить. Шарте, я лечу я не аллергию 3 фигуре, года, вы понимаете? Вы да, конечно. Значит, я только я на законы я не на всех распределяют. Я работаю только в... Значит, я работаю в Значит, принимаете? смотрите, как решался вопрос по мятишек. Значит, в зам замглавы собирал представителей как предприятий. Был было, было создан круглый стол. Были активисты, значит, представители жителей. Значит, было телевидение. Были представители с Роспироднадзора, были представители с Министерства экологии и были представители прокуратуры. Значит, результат. Э, подождите секундочку Сейчас Сразу все говорите. расскажу подождите Результат был, значит, да, ну, результат, был. Подождите. результат он вот, ну, говорите, стоят говорите, дома. А Я вам говорю по, по тому микроюру там было, все понятно Соответственно, все руководители Дали свои Как телефоны, так и электронную почту да. а Значит, если возникали вопросы Значит, с ними срочно связываем Хорошо, шляпу. я вам конкретный вопрос задал Как необходимо попросить еще раз замеры для того, чтобы доказать, что мы его не берем. Были бы да. адресованы да. непосредственно тем органы, которые сейчас я... разыгранных контрактов с, с независимой лабораторией. Так вы же показали результаты независимой лаборатории. Значит, кроме этого, прежде, вытрашки, прежде да? чем к, выехать к вам, я заехал туда в Роспотребнадзор. У них аналогично, а только у нас на еще чуть, раз, чуть чуть по, похоже чем у них, у них, наоборот еще лучше. <связывающие> <связывающие> Это выходит так, значит э, мы... жители. У них экспертиза показывает окей, а жители все придумывают. Хорошо, а источник может быть в другом месте? Не, не нет, какой а Да вы мимо час. проходите. Да. Вы а что, не слышите? 10 Подождите секундочку, давайте, давайте, давайте так. Нет, подождите секундочку. Есть такое понятие презумпция невиновности. Значит, давайте так. Вот если на фабрику будет доказано, это будет доказано. Но если как вы делаете, просто, то не я, будет, выходите ну, Я, я юрист. Служил Давайте вот закрыть вы делают. еще предупредите их, и там Не понимаете? дышать невозможно. Такой вы выброс от подъезда нет? до подъезда не видно окон. Да, вы, да. 10, 10 да, часов вечером. Вечером. я вышла с ребенком, закрывая глаза. А вы когда учили в школе, вы физику изучали? Ну, изучали У вас, извините, у вас стоял туман от речки. Нет, запах, ой, глаза. Ребенка, так, ребенка довести, закрывали глаза. Предположим, Давай, да, через часа вы Значит, тихо. Здесь живет. Да, который который здесь живет. Здесь а живет. Не Нет, не еще здесь есть тихо. Да при чем да, тут он сотрудник? Он, вот он, люди он, живые да. стресс. Да. Да. Как, как сделать замер когда-нибудь ну, и страшно? Значит, замеры никто никогда вам экстренно. Это не скорая помощь. Вам но никто, тогда никто не приедет, будет, не сделает. У вас результаты да. будут всегда да. на руках, что у вас все Давайте мы соберем деньги, частную лабораторию, вы нам, да. в тот момент, Я когда, не когда не нам надо. И мы заплатим им, пусть они приедут. Ни одна частная лаборатория... Ночью к вам не поедет. А за деньги. Нет, Почему, не поедем. Да значит, давайте так. Мы все скинемся, приедем. Все так. Вы хотите, вы хотите, вы хотите вопрос, все, что было нет. официально? Значит, Конечно. нет, ребят. Вопрос, Конечно. может, и в цене, может быть, и сама. Значит, лабора мы подожди, здесь ну вы лаборатория, ну подождите, дайте ответить. Лаборатория, аккредитована. Обязательно здесь. Аккредитация. Вы можете предоставить тех лабораторий, которые Сейчас сказать, что я как бы заинтересован, я ну я думаю, что да, сделаем, может вам на почту, да? да все можно. Значит, тогда я поручу сотруднику вам это самое, значит, смотрите, какая еще просьба, значит, мы как бы вам дадим телефон, если можно, просто у меня была уже такая печальная, ну, сама... Практика, когда я отдал свой личный мобильный телефон и, ну, была там девушка не очень адекватная, которая два 2 часа ночи каждый день звонила, что это пахнет. Значит, когда они приехали с лаборатории, сказали, давайте мы у вас замерим. Она говорит, а я вас пущу только одного. Мне можете дать ваш номер телефона, я вызываю только, вот когда чувствую конкретно. Видите, да, да, да. Да, один, да, мы все да, глаза, да, Оля. Да, я даю, О, Фокон. Значит, смотрите, да. какая, какая схема, как, какая, то, что какая там, схема значит, смотрите. Да. Я фабрика прям хорошая. Я не говорю, что она плохая, извините. А. Я говорю, что нужно для того, чтобы сказать, что а. эта фабрика.. Ее нужно, а, поймать. нужно <звук> поймать. Да, Потому так может и не а фабрика. Фотографии? Значит, Деревочки, смотрите, давайте, говорите, давайте, оффору, давайте, давайте так. Значит, да, Нет, Ну, там туман, там действительно тумат. Значит, смотрите, смотрите, значит, был был вопрос вопрос фабрик, да mm -hmm. когда у них э, был выброс этих самых э, автоног авто, авто. значит после того как встретились выбросы прекратились и они расторгли договора с своими арендаторами значит понимаете по законодательству я могу приехать на фабрику да я могу приехать на фабрику и Подождите, подождите, подождите, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, не Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди. Подожди, подожди то вас посадят в тюрьму. Да. Ну, в тюрьму нет. В Понятно. Они нет, нет, не нет, нет, нет. нет, нет. Основания нет. Нет. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет. нет. А, а можно я задам вопрос? Вот скажите, пожалуйста, когда... Нет, давайте я вам расскажу сначала. А, ну говорите фабрика. Фабрика да. ⁇ это вот одно здание, понимаете? Да. Все остальное, угу. то, что вот здесь... Нужно, продано. Это уже не фабрика. А, и да. все время, все время пишут на фабрику. А я вы? никогда Сука. никого, ни одного человека, ни одного человека, чтобы я сказала, нельзя проходить, Сергей Михайлович, согласитесь со мной, ни одного человека, ни одно производство у меня не выключено, это, когда это, приезжали это, да. замеры и так далее. Mm. Значит, вам просто нужно, действительно, вот девушка правильно говорит, когда вы чувствуете запах, вы пройдитесь дальше. Моя охрана вас пропустит в любое время. То есть можно прийти с да, факультативно. Только... вы. Вы не Вот, да? вот, вот имя... подойдите. вот вы. Ну, И вот, ну не Да. Вас... Не только человека. Охрана у меня предупреждена, угу. что если учуют люди запахи, подойдут, скажут, но ну, только вот, вот вы. И вы, вы можете прямо никого... указать на охрану. можно вы как раз я Николаевна, вы можете подходить на охрану и говорить, пропустите нас, пожалуйста. Мы хотим да, знать, да. где угу. И вас пропустим. Можно вопрос, если мы все-таки жителями соберем независимую экспертизу, пожалуйста, которая будет, пожалуйста. вы нас пропустите с экспертами да, на, на территории фабрики. То есть <связать> да, вы да, говорите, что запах идет, идет не вечера. от вашей, там, там, не там, от лаборатории? А что там происходит? У нас половина фабрики стоит, все помещения пустые. Арендаторов нет вообще. Понимаете? Работает у нас. Там это не фабрика уже. А там уже не фабрика. Ну, это вы уже выясняете, от а чья вы вот эта территория фабрики? Это не территория фабрики, это а другие что? собственники совершенно... А вы пишете все там время, там, там там очень очень очень а очень не знаете какую теорию я, я понимаю вас. А мы устали, понимаете, этим вот дышать. Так вы не пишите на фабрику. Ну, а здесь, со, стороны здесь, здесь, здесь есть стороны есть. со стороны фабрики идут. Здесь другие сутки. Хорошо. Вы, вы гостите. Да. Стойте, стойте. Так. Можно я к вам задам вопрос? Вот если мы сейчас Соберемся и выдвинем три человека из всего поселка, которые хотят пройти по территории вашей фабрики и посмотреть ваши цеха. Вы дадите? Конечно, только сейчас у меня не с кем, потому что крыши чистится. У меня нет человека. У чтобы... меня не сегодня. Мы не сегодня. Жаль, пожалуйста, в любое время. Любое время. Зовут... Давайте просто давайте, наверное. Давайте сможем да, да, Давайте, вставим, да. Согласен а будет ко мне будет, подойти. Вот это же оканчивается территория фабрики. Да. Об... Все. Все пошло. Я не Запах я и я значит А что же вы так? Вы должностное лицо, вы что-то боитесь или что? Объясните. Почему? Я я не а так, да 20 20 я. совсем Давайте я отверну от вас камеру. Хорошо, я отвернул. Ливнёвку и эту Вашу канализацию в периодически кто сливает химию и микробиология, которая там микробактерии, которые даже очищаются, они ну, гибнут. Так, хорошо. То есть в эту ливневку, в эту канализацию, там, кроме Знаете, жилых зданий, нет ничего, там нет ни производственных никаких. Я, к сожалению, не знаю. Я когда курил а Мы тогда в одежде подъемы сооружений все были чертежи, все передали в Москву, а из Москвы. Там... Выясните, кого, а потом... Очистите, Но, что, что То есть выясните не вернусь. ситуация сложная, была. да. Там они сейчас а это уже штрафовали, это за... не не нам, есть, и штрафовали за это за вирусом. Вирусы есть, они есть будут, от этого не уйти до той -то, поры, пока была, не сделают новую работу, технологию. Правильно? Подождите. Значит, смотрите, новую новую когда вот когда нужно производить застройку, нужно было все-таки учитывать. Значит, смотрите, вы находитесь садили, здесь на земельных участках, которые у нас водно-болотные. Значит, смотрите. Подождите. Можно я перебью вас? Подождите. Есть необходимая нормативная акт. Есть. нормативный нормативная акт. Значит по очисткам значит смотрите у проводятся замеры значит они не соответствуют нет у них все соответствует по документации значит все что значит смотрите сейчас разрабатывается можно убрать я не вас снимаю я и снимаю хотите в сторону мы видим как министерство экологии убегает от камеры это позор